Сегодня у нас знакомство с еще одним из видов сукуна в Коране, который называется мустадир или круглый. Обратите внимание на форму этого сукуна, хотя он и называется круглый, но его форма отличается от стандартного сукуна. Обычный сукун в стандартных современных шрифтах в книгах изображается в виде маленького круга или выглядит обычно вот так. Сравните эти два вида сукуна. Круглый сукун в Куране и стандартный сукун. На что указывает круглый сукун? Он указывает на то, что буква, над которой он пишется, не читается. Она утверждена на письме, но не произносится. Такой сукун приходит только над некоторыми буквами в Куране, над алиф, над уау и над я. Если вам интересно узнать еще больше про знаки в Куране, а также про другие секреты чтения Курана, тогда подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки, ставьте оповещения. И, иншалла, мы встретимся с вами в следующих видео.